Всем добрый вечер! Сегодня мы возвращаемся к ОДОМ онлайн, чтобы рассказать вам, что нового в разработке, а именно изменения в системе одевания в обновлении 14.0. Друзья, помимо новой сюжетной линии изменений в работе различных классов, в предыдущем обновлении вас ждут изменения и в системе одевания персонажей, мы постарались переработать текущую систему. Сделав ее более интересной и разнообразной. Изменения в получении экипировки второго ранга. Небольшие изменения коснутся создания экипировки второго ранга. В обновлении 14.0 количество материалов, необходимых для создания предмета экипировки, будет снижено. Также их можно будет превращать в новые материалы третьего ранга при помощи амальгамы и зачарованной пыльцы. У игроков появится возможность создавать набор оружия на наковальне. Они будут требовать больше золота и заготовок, но столько же материалов второго ранга, сколько и двуручное оружие. При этом игрок сможет получить сразу и одноручное оружие, и двуручное оружие, и щит. Изменения в получении экипировки третьего ранга. В обновлении 14.0 будет полностью переработана система получения экипировки третьего ранга. Теперь ее можно будет получить, улучшая уже имеющуюся экипировку второго ранга. А сделать это можно будет при помощи специальных свитков. Их можно будет создавать на наковальне из нового материала, получаемого после победы над могучими противниками создадали нихаза и специальных предметов, добываемых в разных игровых активностях. Свитки будут делиться на 4 типа. Для шлема, для оружия, для плечей, колец и браслетов, для остальных вещей. В зависимости от типа свитка, предметы будут выпадать в различных активностях. Например, для свитка оружия необходимо собрать 5 предметов, выпадающих каждому члену отряда. После победы над последним, на данный момент, могучим противником цитадели Нехаза. Для свитка плечей, колец, браслетов, необходимо также собрать 5 предметов, выпадающих каждому члену отряда. После победы над остальными могучими противниками Цедальни Нихация. для свитка шлема необходимо собрать три предмета, которые можно получить, побеждая могучих противников в обсерватории на нормальной и высокой сложности, а также во время охоты на урбороса Ур и битвы за амброзию. Для остальных свитков необходимо собрать те же предметы, что для создания свитка шлема, но в количестве 10 штук. Помимо всех прочих изменений, теперь предметы третьего ранга будут иметь набор характеристик, схожий с характеристиками предметов первого и второго ранга. И их также можно будет изменять при помощи инсигний, атаки и защиты. В отличие, от, в отличие от предметов более низкого ранга, предметы третьего ранга будут добавлять дополнительные характеристики. Для того, чтобы их получить игроку, нужно будет надеть шлем третьего ранга. Дополнительные характеристики можно будет менять самостоятельно, используя новый вид инсигний. В качестве дополнительных характеристик будут выступать удача, ярость, незыблемость, инстинкт, упорство или воля. Каждый предмет экипировки третьего ранга будет делать плюс, то есть давать плюс 10 выбранных характеристик на шлеме. Спасибо, что ознакомились с нашими новостями. Приятной игры! Надеюсь, вам понравятся эти свежие новости, хотя новость, конечно, была опубликована 4 ноября. Мы как только ее вот заметили, то вот вам и сообщаем. Надеемся, вам понравится и приятной игры.